Доброе утро. Сегодня 4 июня. Год 21. Природа зеленая, летняя. Листа, листва свежая и крепкая. Смотрю вокруг и радуюсь. Я люблю лето. Я люблю тепло. Вот не понимали я Александра Сергеевича, почему он не любил лето. Вот он предпочитал осень, а лети лете говорил. Ой, жара да мухи. Ну и что? Мухи, конечно, тоже есть. Но какая теплая, какая красота. Все полно жизни. Все полно. Такого стремительного роста. Я иду, иду, и, может, я поймаю, вот там проехал на мопеде рубачок У нас все ездят на мопедах. Они, фу, не мопеды, самокаты. Ну, они везде бросают, стоят на стоянках там. Регистрируешь какую-то плату и поехал. Кому куда надо. Да. Я вообще уже и не рискну. Вставать вот на самокат. А вот на велосипеде люблю. У меня стоит в гараже. Сегодня такой спокойный день. Самое интересное, что ветра нет. Ну совершенно нет. Нет такое. Облака, разбросанные, кучевые, слоистые, превращаются. А может они превратятся? Да. Надо пойти будет к морю. Удивительное время. Опять на лампе уселась галка чайки кричат. Может, будет слышно. Я только что выбрасывала гречку. Я часто вообще неправильно, наверное, делаю. Бросаю тут за торец дома хлебушки им, Иногда они тут около окон у меня окружатся, чайки особенно, до такой степени, что ну обязательно мне делают стекла. Ну, на них обижаться? Они ведь... Все это произвольно у них происходит. На автомате, можно сказать. Вот там вот дом строится. Недалеко от нас. Ну, тут мне не видно. Я с, бал... с балкона снимаю. Я голос не проснулся сегодня. Ну, у меня вообще слабенький. Но все равно. Все равно. Захотелось заснять... Заснять сегодняшний день, пятница же, тихая, и спокойная, безветвенная. В Почему, ребят, друзья? Всем доброй пятницы, доброго дня. Все будет у нас хорошо, должно быть. Удачи.